уже более 10 лет продвигая сайты я заметил что постоянно обновляя свои методы продвижения каждый год в основном это связано с тем что google ну в том числе и яндекс постоянно обновляют свои алгоритмы например google делает это больше 3000 раз за год это более 8 раз в день не то что работало вчера не факт что будет работать сегодня поэтому постоянно необходимо держать руку на пульсе и внедрять что-то новое вторая причина в том что многие стандартные методы начинают использоваться многими другими и соответственно Соответственно, их эффективность снижается поэтому постоянно приходится искать что-то новое и в этом видео я вам покажу методы которые я буду использовать в 2020 году которые действительно себя хорошо зарекомендовали отлично работают и я думаю вам стоит обратить на них внимание а также поделиться в этом видео своими методами Николай потому что у него своя пачка методов и мы постоянно объединяем усилия для того чтобы получить результат кто меня не знает меня зовут Улитовский Анатолий я директор и основатель компании SEOQ а меня зовут Николай Шмичков, я также редактор блога SEO Quick и руководитель русскоязычного направления. Первый метод, на который стоит обратить внимание, это новый алгоритм Bird от Google, который вышел в 2019 году. При этом Google сам заявил, что ничего менять не надо, что этот алгоритм учитывает именно намерения пользователей но все же менять надо и я вам расскажу что необходимо поменять во-первых э, необходимо проанализировать выдачу и посмотреть э, какие сайты там ранжируются потому что многие создавали контент с одним намерением но а, пользователь возможно хочет видеть что-то другое к примеру если по вашему запросу роджируются в основном какие-то списки то вам необходимо тоже сделать такой контент в виде списка какой-то полезной информации если пользователь хочет получить ответ на вопрос как вам также необходимо написать статью с ответом на вопрос как если там будет ранжироваться карточка товара или каталог товаров не пытайтесь ранжировать какие-то другие страницы это и является намерением пользователя на это обратил внимание алгоритм BERT чтобы показывать именно пользователям ту выдачу которую они хотят благодаря этому методу я бы сказал что необходимо меньше обращать внимание на поисковые ключи к примеру представители Bing заявили что в 2020 году поисковые ключи вообще потеряют какую-либо актуальность и самое не важно это именно намерение пользователей Google уже сообщил что конечно намерение пользователей важно что ключи они теряют свою актуальность постоянно но все-таки э, поисковые ключи они еще играют свою роль и всегда будет определенное место для оптимизации под поисковые ключи Что бы я бы вам рекомендовал первоочередно если вы создали семантическое ядро разгруппировали по посадочным страницам перестаньте пытаться копирайтеру или какому-нибудь там контент менеджеру говорить необходимо включить эти поисковые ключи в контент потому что множество сайтов ТОП-10 э, тот же я вчера проводил свое исследование показывал вообще не имеют поисковых ключей в контенте самое важное ключи необходимо включать в тайтл и description потому что пользователи не кликают слепу, они читают тайтл, они смотрят его совпадения и после этого переходят лишь 18 сайтов топ-10 не имеют поисковых ключей в тайтле либо в description если же говорить про контенту 75 процентов топ-10 вообще не имеют поисковых ключей согласно аналогов Анализу HRF, поэтому вам все-таки необходимо создавать контент для пользователя и копирайтер, который пытается напихать множество поисковых ключей, они только усложняют читаемость этого контента, что я обычно делаю, я беру тему, я даже не смотрю поисковые ключи, то есть взял тему и начинаю ее раскрывать, поисковые ключи это для меня вопросы которые задают пользователи мне необходимо дать на них ответы, то есть не пытаться искусственно как-то там с суррогатными запросами сунуть эти ключи, просто давайте ответы на вопросы, Будет там поисковый ключ в контенте или нет это роли не играет, есть уже настолько важно один раз включите но не больше и лучше всего это сделать в первые сто слов это конечно старая школа сего но она до сих пор работает потому что многие сканируют контент я не помню точно цифры там около 80 процентов пользователей просто банально сканируют и не читают. если они не нашли поисковый ключ в первые сто слов они покидают этот контент поэтому более важно в 2020 году сосредоточить внимание именно на темах на топиках не на поисковых ключах поисковые ключи необходимы для анализа а, намерения пользователей то есть сегодня поисковые ключи или семантическое ядро, ядро играет только одну роль чтобы понять что пользователь хочет найти а также проверить как оно ранжируется какой трафик дает но ну, мы переходим к следующему вопросу метод второй который я бы выделил для продвижения сайта это то, что сейчас расширенные снипеты доминируют больше над кликами. То есть наша цель является больше не сколько получить клики с органики, а сколько получить видимость и получить узнаваемость. Что такое расширенные снипеты? Сейчас я вам расскажу, как ними пользоваться, что это такое в моем коротком видео. В первую очередь хотелось бы узнать по поводу вообще расширенных сниппетов. Мы также поинтересовались мнение экспертов. И я пришел к выводу, что по поводу расширенных сниппетов это реальность. То есть расширенные сниппеты вот я обнаружил по поводу этого в статье. То есть и то, что выдача без, фактически, фактически выдача без кликов, это скорее всего реальность. Если мы посмотрим сейчас современную выдачу, допустим спросим продвижение сайта, если мы возьмем даже текущий запрос, на текущий момент мы видим выдачи контекст, мы видим рекламные блоки, мы видим нашу компанию, собственно, quick, она предлагает нам ее как оптимальную. И мы видим, в принципе, очень много выдачи элементов, которые посвящены информационному контенту, где, в принципе, выдача очень сильно меняется и все борются между собой не просто за быть в топе, а выделяться среди этого топа поэтому очень важно быть не просто первым например да вот допустим вот есть визом на первом месте поэтому вопрос новый ну, нетпик сделал вот такую ситуацию у него есть эти все раскрученные вопросы если же мы возьмем допустим технический аудит сайта аудит сайта и посмотрим допустим вот как выглядит страница, выдача тоже отличается понятно есть контекст есть эти блоки расширенных сниппетов и, допустим, вот мы недавно сделали себе нововведение, начали бороться за вот тоже расширенные сниппеты и реализовали себе вопрос-ответ. Как Оказалось, это довольно просто. Для того, чтобы захватить такого рода расширенные сниппеты, для этого не требуется ну, ничего сложного. То есть, если во первый вопрос, который мы рассмотрим у меня в тренде, это как искать расширенные сниппеты? как искать расширенный сниппет это довольно просто для этого мы должны зайти на сайт ну допустим сайт конкурента можно посмотреть давайте посмотрим на сильных рынках посмотрим как они продвигаются продвигаются они за счет расширенных снипетов. вбиваем допустим их ключевые слова заходим что-то у них доменов становится все меньше заходим непосредственно на ключевые слова и здесь выбираем Serp Features и выбираем только то что нас интересует это Featured Snippet и выводим результат таким образом я могу увидеть по каким ключевым словам они получают трафик по расширенным сниппетам нас интересует uh, только он, linked target featured snippet и больше он больше никто нет сори он так не понимает так и вот мы видим по каким ключам они получают трафик по расширенным сниппетам книги по интернет маркетингу то есть можно увидеть можно увидеть их позиции можно в принципе увидеть позиции всех страниц по которым они продвигаются по расширенным сниппетом и вы увидите что на, по каким позициям ваш конкурент продвигается в топе по расширенным сниппетам как вы видите у допустим у их всего немного. то есть он, он продвигался пока по устаревшей системе по брендингу если возьмем допустим всем известный сайт hubspot.com про него собственно и писали про него и говорили у HubSpot же ситуация совсем другая HubSpot продвигается он живет за счет расширенных сниппетов поэтому у него больше всего часть ключей будет иметь именно расширенные снипеты. И если мы вбьем любой ключ в США, то есть вот мы в нем сейчас InstaRepost for Instagram, Resignation Letter, вот если мы возьмем, вбьем ключ, на, допустим, зайдем сейчас Resignation Letter, ну, я увижу Monster.com, угу, угу hubspot а мне не видно но давайте мы переедем сейчас в сша мы сейчас поменяем прокси и поменяем на сша и возьмем наш запрос resignation letter и посмотрим на него ищем hubspot угу. Апспорт расширенный снипет не имеет или имеет, но, скорее всего, в развернутых вопросах где-то здесь он выводится. Вот по таком расширенным сниппетам, собственно, вот здесь и видны, можно и выловить, где кто есть. Как мы видим, ранее он был, возможно, где-то в одном из вопросов он есть. А расширенные снипеты – это один из элементов борьбы за выдачу. И все SEO-трендах 2020 года, скорее всего, ожидается, что борьба будет вестись не ради ссылок и позиций, а ради того, чтобы вы уже занимаем по занимаемым позициям получали расширенный снипет. Как выбрать, какую страницу оптимизировать под расширенный снипет? Можно, конечно, весь сайт оптимизировать, но иногда... Целью является, да, по принципу Парет, да, 20% усилий дают 80% результата. Поэтому те сайты, которые нужно выбрать, конечно же, нужно смотреть в вебмастере. Ну, например, вот возьмем сейчас на давайте наш сайт SEO Quick. И посмотрим, вот, собственно, вот наша органика. Да, она подскочила с недавних пор. И давайте посмотрим, вот в разделе эффективность, какие страницы нас интересуют. Нас интересуют страницы, которые имеют максимальное количество показов, не кликов, а показов. Поэтому мы выводим по показам страницы и выводим по средней позиции. Вот мы видим страницы, которые имеют среднюю позицию и показы. Как мы видим, вот есть страничка Promotion YouTube, у него огромное количество показов и ее неплохо было бы изучить. Давайте мы ее изучим. Мы скопируем эту страничку, добавим сейчас страницу в URL содержащие. И сейчас изучим запросы этой страницы. И наша цель выловить запросы, которые являются вопросительными ключами. Именно благодаря ним мы с удовольствием сможем выявить те ключевые слова, под которые нужно э, заточить наш контент. То есть нужно переписать статьи под конкретные заголовки. Я вижу вопрос, как раскрутить YouTube-канал у этого запроса очень низкая кликабельность поэтому я считаю что нужно зацепиться за этот запрос и продвигать его то есть вот мы видим кликабельность каждого запроса поэтому мы выводим сейчас по показам и смотрим там где у нас условно говоря мы не недополучаем кликов то есть профессиональная раскрутка youtube сайта а профессиональная раскрутка сайта она здесь явно лишняя раскрутка youtube канала 7 это хороший CTR это мусорные ключи, мы на них не обращаем внимания обычно. И смотрим те ключи, где есть смысл за что-то зацепиться. Конечно же, нас интересуют только показы. Обращаем внимание, если вот есть ключ, как раскрутить YouTube канал, шестое место, 2,6%. Это значит, что CTR в принципе неплохой, но я бы заточил заголовок э, страницы, и э, заголовок 1 из h 2 под запрос, как раскрутить YouTube канал. Например, если мы возьмем другие страницы на нашем сайте. Окей, okay, но ну вы можете спросить, а как подготовить свой сайт к расширенным результатам? Как сделать так, чтобы он продвигался по расширенным сниппетам? Мы все знаем, что есть сервисы для проверки микроразметки, но микроразметка это еще не гарант того, что вы будете показываться по расширенным сниппетам, хотя он и нужен. И более того, если спросить в гугле, допустим, утилита, утилита по расширенным сниппетом мы конечно же там попадаем там расширен там расширенные сниппеты google мы даже ничего не видим мы можем перейти на утилиты и посмотреть что ничего не вижу Ага, ничего не вижу если спросим вот так речь сниппет testing ту, мы видим инструмент проверки структурированных данных а это не он. Да, Google нам предлагает проверку структурированных данных. Но я нашел инструмент, которым можно проверять расширенные результаты. То, что нам нужно. Возьмем для примера наш сайт seoquick.ua. Возьмем ту самую страничку технический аудит. Мы знаем, что она имеет расширенные снипеты. Посмотрим обе утилиты. проверим их тут можно для смартфонов, для компьютеров первая утилита как вы видите показывает просто все виды микроразметки говорит как она поставлена хорошо или плохо стоят ли какие элементы стоит ли тот элемент видео как вы видите web page, organization как вы видите вроде все стоит И это непонятно в принципе у большинства страниц это есть эта утилита работает чуть медленнее. Она позволяет проверить то, что нам нужно. И сейчас вот мы немножечко подождем и увидим результат. А, об этой утилите я узнал, когда делал, записывал свое видео, которое выйдет на, вышло уже скорее всего на канале про расширенные сниппеты и как к ними продвигаться. Как мы видим, страница подходит для расширенных результатов. Вот она показывает, чего обнаруженный элемент. Строки навигации показывает. Окно поиска по ссылкам, логотипы, видео. И вот можно, а, можно изучить отчеты о статусе расширенных результатов на моем сайте. И это все можно посмотреть в поисковой консоли. И теперь, если мы зайдем в поисковую консоль на SEO Quick, вот здесь у нас он не подтвержден, сори, мы зайдем сейчас на другом браузере. А, выберем SEO Quick. и сейчас структурированные данные они находятся здесь так так так почему мы а, переходим в search console а здесь мы ничего не видим отсутствие расширенных результатов то есть Так, как мы видим, вот можно их всех изучить. Вот у нас есть раздел факт, проверка фактов, how to, вакансии, логотип, товар. И мы сейчас будем внедрять на нашем сайте всем. И всем нашим клиентам будем делать внедрение и подбор оптимальных видов микроразметки тоже. Поэтому структурированные данные это гарант продвижения стратегии номер два в моем списке. Скорее всего первый экран без полноценной выдачи органики это скорее всего будущая реальность, потому что выдача органики все уходит все ниже и ниже и становится более-менее развернутой. Но с другой стороны Екатерина Золотарева говорит, что антимонопольный комитет просто не даст Гуглу это сделать и скорее всего Google будет за счет расширенных сниппетов таким образом выводить в топ только те сайты, которые ну, наиболее полезные, которые реализовали технические эти трюки. Поэтому нужно вовремя заскочить в поиск и успеть это реализовать. Третьим вопросом давайте рассмотрим параметр It. этот алгоритм google внедрил еще 1 августа 2018 года многие сайты тогда попадали ну э, мало из них восстановилось и на самом-то деле этот параметр действительно сегодня важен. что такое IT? это expertise, Authority, черезwordiness а, без наличия этих параметров google не будет ранжировать ваши сайты я думаю в том числе и яндекс который постоянно подстраивается под google а, что необходимо то есть любой пользователь прежде чем перейти на страницу вашего сайта а, он изучит ваш сайт. К примеру, если он не авторитетный, если он вас не знает, вероятно, что он на вас кликнет, значительно снижается зачем Google показывать сайты на которые люди просто не кликают или допустим они перешли на ваш сайт а дальше они пытаются найти уровень доверия то есть к примеру зайти на страницу о нас почитать информацию о вас какие у вас достижения сертификаты возможно какие-то отзывы и многие сайты попадали из-за того что а, их а, сайты не вызывают доверия к примеру если вы зайдете на наш сайт вы откроете страницу нас вы увидите множество фотографий фамилии вы у, прочитаете нашу историю для чего мы это сделали потому что это помогает вызывать доверие если вы зайдете на страницу портфолио вы увидите наши работы вы увидите реальные отзывы также можете перейти по ссылкам и увидеть что эти отзывы были оставлены на реальных крупных биржах на нашем сайте мы используем множество фотографий в том числе на практически других, многих страницах сайтах и на главной видео используем и в блоге используем вот многие допустим создают блоги и авторы их статей no name или какой-то админ но сегодня пользователю важно читать информацию от человека и написать человеком даже если он работает допустим с компанией э, каждую компанию представляют люди и к примеру вот просто представьте там Джон э, Лондон э, без э, любовь к жизни или допустим там э, Гарри Поттер без э, Джоан Роллинг то есть важно автор кто написал эту статью кто э, кто создал ее, потому что многие не хотят читать информацию, если они не знают просто банально, кто написал э, эти статьи. Поэтому важно э, в 2020 году оптимизировать именно ваш сайт под э, параметр IT. Э, первое это через то есть это непосредственно вызвать доверие. Экспертиз это ваши сертификаты, достижения. Вы можете указать это на странице о нас, на каких-то других страницах. Возможно, какие-то дополнительные страницы, там э, по возврату денег и тому подобное и авторитет это ссылки которые на вас ссылаются то есть если на вас ссылаются какие-то авторитетные ресурсы большие сайты вашей ниши это помогает продвигать ваш ресурс то есть это именно авторитет поэтому google изучает э, репутацию в интернете что про вас пишут э, не смотрит, допустим на наличие социалок. к примеру у нас на сайте множество социалок для чего для чего мы ведем эти социалки потому что 70 процентов покупателей не покупают у брендов если они их э, не знают и не видели в социалках поэтому мы активно на youtube канале мы активны в социалках в том же фейсбуке для наших англоязычных проектов мы постоянно работаем в твиттере это делается для того чтобы вызвать доверие чтобы люди хотели у нас покупать и это действительно сегодня влияет на результаты а мы переходим к следующему вопросу Четвертая SEO-стратегия, которая однозначно работает, это Scholarship Links. Она работает уже несколько лет, мы точно знаем, что она работает до сих пор, и эта стратегия очень простая и позволяет четко продвинуть молодой сайт, в белой тематике, сразу предупреждаю, в нормальной белой тематике, в топ в принципе за 4-5 месяцев. Особенность этой стратегии заключается в том, что вы создаете специальную страницу, пример, который я покажу чуть позже. Создаете специальную страницу на своем сайте, формируете список вузов, в котором вы ее планируете рассылать и конечно же находите контакты, кто их принимает и рассылаете свою социальную программу. Как правильно рассылать социальную программу Внимательно смотрите до конца и расскажу эту стратегию номер четыре, так называемая Scholarship Links. Стратегия Scholarship достаточно простая. Она описана на одном из сайтов, которые мы собственно можем изучить, где она рассказывает как это работает то есть э, вы можете детально ознакомиться ссылочка будет в описании как это работает коротко как это работает сначала выделяется бюджет который вы готовы инвестировать непосредственно для обучения талантливой молодежи затем вы выбираете те темы которые вы хотите чтобы студенты вам раскрыли В третьей задача вы создаете ту самую страничку с условиями социальной программы на своем сайте для того чтобы создать эту страничку в принципе не так нужно много усилий вот наша программа здесь она правда уже завершенная. я покажу примеры страничек которые уже созданы у тех клиентов которые сейчас проводят свою социальную программу и вы можете посмотреть как она выглядит то есть они выглядят очень просто в них в принципе простой дизайн в которых описан конкурс кто может принять участие что нужно сделать то есть направление требования к материалам где публиковать материалы четко написано как на правильно делать ссылочку на материалы ссылочка на материал и какие сроки и какой конечно же денежный приз денежный приз однозначно должен быть прописан и партнеры с кем работают тут можно смело прописывать кто уже работает с этими закладами как говорят с этими вузами Программу проводить нужно во всех вузах своего региона, То есть, если вы работаете на всю Украину, по всем украинским вузам, если вы работаете в России, по всем российским вузам. Если вы местечковый бизнес, то, конечно, вам будет трудно реализовать эту программу, потому что вам нужны будут все равно все вузы с этой страны, в которой вы работаете. К сожалению, одним каким-то маленьким городом сколершип программа не, оценила, не сработает, поэтому для, даже для малого регионального бизнеса все равно нужно брать масштабы целой страны. После того, как вы реализовали программу, обязательно вы должны эту страничку всем отправлять. И отправлять ее нужно вузов На примере нашей разосланной странички мы, конечно же, посмотрим и оценим бэклинки, которые мы получили. Мы можем сейчас посмотреть, какие бэклинки мы сделали. Мы на текущий момент получили 232 ссылки, ну, которые ссылаются на наш сайт из 195 доменов. То есть некоторые домены ну, действительно уникальны. То есть если посмотреть по стратегии роста ссылок видно что они идут и потом со временем какие-то какие домены отваливаются ну какая-то часть отваливается какая-то нет как мы видим там где программа закрылась где оперативно обновляет данные закрывают. но это не значит что они закрываются совсем какая-то часть ссылок остается в итоге вы получаете все равно большой прирост ссылок для того, чтобы, в принципе, эта программа работала и обновлялась, вы можете ее продолжать каждый год. То есть каждый год еще раз заново рассылать, предлагать гранты, рассылать, предлагать гранты, таким образом компенсировать потерю ссылок по программе Scholarship. А с другой стороны, вы будете получать известность, вы будете становиться более популярным, если у вас эти программы будут регулярными. А преимущество этих ссылок заключается в том чтобы получать эти ссылки которые ни на одной бирже вы попросту не купите нельзя пойти на миролинкс и купить ссылку там, с какого-то университета нельзя каким-то другим способом там, не знаю там, искать на каких-то фрилансах чтобы вам поставили ссылки с этих вузов и они были трастовыми ссылка которая размещена в контенте на программе scholarship является белой не является черным методом продвижения Google считает его типа серым но он не может отделить серый от белого в этом случае никак потому что это чистые белые ссылки на них вас добровольно оставляют владельцы сайтов не требуя за это никаких оплат потому что вы предлагаете то, что, чем они занимаются и таким образом программа Scholarship однозначно работает на примере чтобы я хотел посоветовать по программе Scholarship ни в коем случае не начинайте программу Scholarship перед зимой ее лучше начинать после зимних каникул и конечно же ни в коем случае не начинайте ее в конце весны потому что будут большие летние каникулы идеальный старт программы scholarship это вот как раз сейчас вот февр... январь, начало февраля месяца чтобы в принципе до конца весны полностью ее разослать и закончить, чтобы она по максимуму была разослана и получена владельцами вузов из этих сайтов. Летом, в принципе, это мертвое время, когда ее лучше не рассылать. Вы можете заняться другими стратегиями, про которые Анатолий и я расскажем вам дальше. Так что следите за нами далее. Пятым вопросом давайте рассмотрим крауд-маркетинг. Я много раз сообщал, что крауд-маркетинг не работает. Вы знаете, когда он появился, многие сказали, что это замена биржа морентных ссылок, некоторые говорили даже вечным ссылкам и что краудмаркетинг это будущее. Но быстренько Google все прибрал к рукам. И сегодня краудмаркетинг не показывает каких-либо результатов. В основном это какие-то спамные блоги, форумы. Почему так происходит? Потому что практически все обновились свои плагины. К примеру, если это брать какие-то форумы они либо проставляют тег no follow либо вообще не позволяют оставить внешнюю ссылку то есть сегодня именно краул-маркетинг, это как правило какие-то необновляемые сайты у которых еще старые плагины которые не модерируются, которые не имеют своей аудитории соответственно проставляют ссылки на, на этих сайтах там как правило очень много мусора и Google это хорошо видит и не ранжирует эти сайты поэтому краул-маркетинг в том виде в котором практически сегодня все SEO компании продают он не работает то есть не пытайтесь заказать крауд маркетинг если вам обещают там множество ссылок и не требуйте от вашей компании чтобы они в крауд маркетинге сделали множество ссылок необходимо делать упоминания вашего бренда к примеру если мы пишем какие-то комментарии там в дискуссии а, это это плагин для wordpress для каких-то блогов то есть мы а, пишем полезные комментарии мы пишем полезные советы что я делаю я обычно открываю множество статей а, моей тематики и а, читаю эти статьи пишу какой-то полезный дополняющий комментарий принести ценности то есть не пытайтесь оставить ссылку если вы будете а, писать классные комментарии люди будут интересоваться кто написал этот комментарий и именно ваше имя как автора комментария или просто а, люди будут кликать и там будет дополнительная информация о вас в том числе ссылка на ваш сайт это и является крауд маркетинг 2.0 который действительно дает результаты которые именно помогают примеру мы делаем то же самое на нашем youtube канале мы заходим на популярные youtube каналы и пишем комментарии люди переходит на наш youtube канал и подписываются то же самое работает в фейсбуке в инстаграме просто найдите список популярных каналов пишите комментарии не пытайтесь себя продать не пытайтесь оставить ссылку это сегодня не работает люди даже и даже если модератор не удалил эту ссылку они не будут доверять комментарию с ссылкой в основном доверяют каким-то полезным классным комментариям после этого пользователи заинтересуются кто написал такой умный комментарий полезный переходят и подписываются на вас я вам скажу это работает у меня в твиттере это работает в LinkedIn это работает в Ютубе, это работает при написании комментариев в блогах В то же самое на форумах к примеру не пытайтесь охватить сразу тысячу форумов сто форумов возьмите один два больше не надо вашей нише пишите постоянно полезные комментарии помогайте сообществу помогая им вы продвигаете свой аккаунт и как правило каждый аккаунт он имеет ссылку на вас или просто можете назвать аккаунт названием вашей компании к примеру вот у нас аккаунт там SEO-Quick или SEO-Quick Company мы как-то так называем, и люди видят, что помогал им SEO-Quick, и после этого они переходят на нас, на наш сайт и заказывают нашу услугу, и это действительно помогает в продвижении сайтов. То есть крауд-маркетинг в классическом виде, в виде множества ссылок не работает потому что высокий уровень модерации хорошие э, сайты форумы блоги это не пропускает какой-то спамный мусор да действительно его еще полно но там будут э, сотни сайтов также само оставлять эти ссылки google вид, э, новый вид крауд маркетинга 2.0 это когда вы пишете полезные комментарии хороший комментарий когда вы даете повод перейти на ваш аккаунт перейти на ваш сайт и э, заказать вашу услугу вот это действительно работает ну мы переходим к следующему вопросу шестая стратегия на которой я бы хотел чтобы вы остановились это конечно же анализ CTR в поиске CTR в поиске сейчас является ключевым фактором и я рассказывал почему связаны с факторами которые рассказывал в пункте номер два это расширенный сниппет но привлекательность вашего тайтла является ключевым фактором для продвижения его в Угле и в Яндексе. Это одинаковый алгоритм, поэтому если ваш тайтл привлекателен, однозначно я рекомендую обратить внимание на... Те трюки, которые точно нужно будет применять в 2020 году. Итак, это шестая стратегия. Это оптимизация тайтлов, чтобы нас кликали, а не конкурентов. Для этих целей мы создали специальный калькулятор тайтлов, который может проверить ваши тайтлы на качество. Очень простой алгоритм, который позволяет пробить все тайтлы по качеству. Я взял для примера один из сайтов. Мы можем скопировать его список урлов, нажать свой список вставить его вы можете также проверить весь сайт и просканировать его целиком система пока сканирует по 100 ссылок поэтому оптимальный вариант пользоваться свой список использовать ручные но вы можете всегда просканировать свой сайт в ручном режиме Итого, я хотел показать что он работает он говорит где у нас некрасивые тайтлы где у нас перегруженные тайтлы да и визуально удобнее посмотреть как выглядит ваш тайтл как выглядит ваш description Сразу видно красным бросается, где у вас перегруз, где у вас некрасивые тайтлы и где вы пытались сделать тайтлы под роботов. То есть однозначно э, нужно сравнивать уже непосредственно с семантическим ядром подобранные вами тайтлы, сравнивать с реальными запросами пользователей, подобранные как с вами тайтлы или нет. На примере другого проекта мы можем это легко проверить. Например, мы можем скачать сейчас самые популярные страницы, например, с сайта по производству тортов. Вот, допустим мы сейчас их откроем в виде простой таблички угу. Вот данные текст по столбцам мы разобьем google табличку по запятым и возьмем сейчас наши урлы ну, возьмем только небольшую часть урла наша цель всего лишь проверить и добавим сейчас проанализируем сейчас этот проект просто возьмем часть урла Uh, еще раз говорю: калькулятор title у нас разрабатывается. Это бета-версия. Вы можете принять участие в тестировании. Ссылочка будет в описании. Он абсолютно бесплатный. Платные функции, возможно, появятся в будущем, но на текущий момент все, все задачи, которые позволяют делать, он позволяет делать абсолютно бесплатно. Вам не нужно ни за что платить. Вот. все проекты сохраняются онлайн так что не забудьте зарегистрироваться и он говорит какие тайтлы хорошо прописаны какие тайтлы прописаны плохо где они до сих пор как говорится слишком избыточные например вот на главный я бы вот, ээ... вот, сделал бы вот следующий тайтл и он будет иметь гораздо друг... более высокие показатели Баллы не считаешь, а должен пересчитать. Итого, мы можем отредактировать сразу все тайтлы, которые нас интересуют, где у нас хорошие показатели, здесь у нас все хорошо, можно посмотреть все ошибки, которые есть и исправить. Но в первую очередь мы возьмем сейчас те тайтлы, которые нас интересуют, у которых не очень хорошо все с баллами. Давайте, допустим, возьмем э, ради интереса торт. Торт для мастера тату. Мы возьмем эту страницу и изучим, по каким запросам ее реально ищут. А ее ищут. Торт для мастера тату. С днем рождения тату мастера. Ну, наша цель интересует показы. С днем рождения тату мастер. И поэтому мы изучаем эту страницу. Какой у нее title, какой у нее H1. Торт на дне рождения для мастера тату. Соответственно, из заголовок у нее торт для рождения для мастера тату. А по поисковым подсказкам, торт для тату мастера искала гораздо больше. Поэтому я бы сделал торт для тату мастера с днем рождения. То есть торт для тату мастера с днем рождения поставил в первую очередь. Потому что торт для тату мастера ищется в первую очередь. А понятно, что они все практически на день рождения и дарятся. Там, к юбилею или в дню рождения тоже можно вторым словом. Порядок слов имеет значение. С днем рождения тату-мастера, тату-мастера, как вы видите, искали уже чуть реже народа. Поэтому торт для тату-мастера с днем рождения я бы сделал именно вот так. Такой порядок слов сосредоточился бы на нем. В принципе, у нас торт для тату-мастера мы на первом месте. И поэтому очень важно посмотреть как мы выводимся то есть в принципе торт на день рождения для мастера тату номер такой-то заказать внешняя выдача насколько ваш тайтл привлекательный решает многое поэтому большие буквы однозначно интереснее использовать то есть торт для тату мастера вы видите как вот сразу выделяется когда тату мастер выделено большими буквами а, мое предложение Используйте нашу утилиту, применяйте рекомендации, старайтесь вывести ваши тайтлы, чтобы они были привлекательны, старайтесь сделать, чтобы они не были слишком длинными, это очень важно. Я понимаю, для интернет-магазинов это иногда технически очень трудно реализовать, но старайтесь это сделать. Утилита, еще раз говорю, ссылочка в описании. Проверяйте ваши тайтлы и добивайтесь высокой кликабельности. Кликабельность свою вы меряете уже непосредственно по CTR. CTR должно быть высоким для этих тайтлов. И, как вы видите, кликабельность торт для тату-мастера была самая высокая, потому что искали именно так. Это наиболее эффективный вариант поиска. То есть люди реагировали именно так. Эта стратегия очень простая. И переходим, Анатолий пер расскажет о следующей стратегии. Седьмым вопросом давайте рассмотрим, почему рерайтинг мертв вот к примеру если вы зайдете в наш блог вы увидите что мы пишем множество статей я вам скажу авторы статей это seoшники специалисты которые действительно знают что такое seo что такое онлайн реклама и они пишут полезный классный контент а, 10 лет назад 5 лет назад даже я заходил на бирже копирайтинга я заказывал тексты, выкладывал у себя на сайте на клиентских сайтах сегодня я этого не делаю потому что это просто не работает если копирайтер говорит что он пишет практически на все темы что он знает все это сразу похоронить проект потому что Нельзя быть специалистом везде. Работайте с копирайтером, который знает только одну тематику. То есть либо это будет в вашей команде, либо это будет какой-то удаленный специалист, либо вы просто самостоятельно будете писать, к примеру, как это делаю я, либо Николай. То есть вам необходимо работать со специалистом, даже если качество текста будет хуже, чем у какого-то копирайтера у которого высокая грамматика потому что люди хотят работать со специалистами к примеру если вы хотите поехать за границу что вы делаете вы открываете а, какие-то сайты там TripAdvisor booking читаете ревью, вы читаете отзывы людей которые там действительно побывали вы не читаете о, о, о, труд копирайтеров да, которые там написали какой-то классный текст грамматически правильно вы читаете людей которые были поэтому важно сегодня чтобы тексты писали специалисты которые хорошо знают именно вашу тематику которую работает с вашей тематикой как их найти допустим если вы не, у вас нет времени писать и у вас в команде нет специалиста который может это написать э, лучше всего зайдите на популярные блоги э, найдите блогеров которые писали про вашу тематику проверьте их контент ранжируется им делится в социалках если вы видите эти параметры э, по, э, пообщайтесь с ними многие из них готовы будут сотрудничать это будет дороже сразу скажу чем на бирже текстов там да может даже в 3-4 раза но качество будет значительно выше потому что это будет из писать эксперт Пример вот возьмите а, самую обычную ситуацию вот вы заболели что вы делаете вы а, звоните своим друзьям родным спрашиваете где найти хорошего доктора а, если они не помогают вы идете в google пишите информацию доктор а, такой-то тематике а, далее вы переходите на а, какие-то блоги и если вы видите что статью написал доктор которого нет опыта просто какой-то копирайтер какой-то заказанный текст в интернете а, человек который просто не понимает про что он пишет но ему сказали написать большую статью написать туда впихнуть куча ключей он создает вообще какую-то чушь это не работает мало того Google это хорошо видит он уже научился распознавать поведение пользователей поэтому тексты должны писать специалисты пусть лучше это напишет доктор который не умеет писать но он напишет действительно грамотную полезную вещь так же само в любой другой специфике к примеру если вы не умеете писать но вы знаете ваш товар лучше чем любой, любой другой копирайтер напишите этот текст потренируйтесь возьмите зарегистрируйте бесплатный блокспот я вам скажу что я когда начинал писать я тоже писал полную чушь у меня там в школе одни двойки и тройки были по русскому языку и украинскому языку плохо писал всегда но Практика, она творит чудеса. То есть, если вы постоянно пишете, пишете, пишете, я вам обещаю, что вы улучшите свое качество. Просто делайте это каждый день. К примеру вот Сэф годин говорил, вы знаете, почему я классно пишу? Да я не родился копирайтером, я не, не родился автором. Я просто пишу каждый день. Копирайтинг это мускул, который, допустим, спортсмен спортсмена ходит в зал, постоянно качая, затренируется, он повышает свои результаты. То же самое копирайтинг. Если вы пишете каждый день, вы поднимете свой уровень и качество текстов, и тогда вы можете эти тексты выкладывать на сайт и они будут хорошо ранжироваться. Но ну, а мы переходим к следующим вопросу. Восьмая стратегия продвижения сайтов она будет достаточно необычная нестандартной, Возможно, вы о такой не слышали. Буквально несколько лет назад, там два года назад, стало модно писать лонгриды. Лонгриды это большие статьи, там от 8 до 12 до 15 тысяч символов на своем сайте. В чем преимущество было лонгридов? Когда у вас есть контент у конкурента есть контент ваш должен быть более полным и длинным и вы стараетесь пишете больше длиннее огромнее. в итоге получается конкуренты тоже пишут длиннее огромнее. и вы уже соревнуетесь такими книгами и для поисковика слишком длинный контент это тоже плохо но как же делать так, чтобы нас читали, чтобы нашу большую статью читали? С недавних пор, вот мы заметили, Моском уже реализовал это и прекрасно чувствует себя ранжируется. Ссылочку на эту статью Москома я оставлю в описании. Это разбивание контента по блокам и реализация содержания перехода по внутренним статьям. Простейший трюк, когда вы пишете статью под важный ключ, она короткая, а в ней внутри ссылочками делаете главы. И каждая глава реализована отдельно. Более того, вы можете сделать вообще переключение между главами в виде сбоку содержания базы знаний, либо в виде кликабельных якорей на непосредственном контенте. То есть вы либо можете реализовать переходы непосредственно на разные страницы сайта либо же реализовать якори по h2 h3 непосредственно в содержании вашего большущего лонгрида у нас на нашем блоге мы реализовали вторую стратегию но вы можете реализовать и первую как реализовал mos.com итак Следующая стратегия 2020 года я назвал бы это кластеризацией лонгридов, когда вы берете ваши лонгриды и под алгоритм стратегии номер один Берд переписываете непосредственно все лонгриды, разбивая их по главам. Мы сейчас тоже заняты этой работой, наши клиенты будут заниматься этой работой и я всем рекомендую заниматься именно работой тем, что все хорошие статьи, которые у вас есть занимайтесь подготовкой и оптимизацией разбивки по кластеризации по популярным запросам иногда контент нужно просто грамотно рассортировать, чтобы он отвечал уже на реальные запросы пользователей Девятым вопросом давайте рассмотрим зачем необходимо забыть про продажи. Я постоянно общаюсь с нашими потенциальными клиентами, которые к нам приходят. Я вижу у всех одну и ту же ошибку. Многие причем приходят из других SEO-компаний, которые там по несколько лет пытались их продвинуть, не продвинулись. Или там клиенты самостоятельно пытались продвинуться, также не продвинулись. Основная причина заключается в том, что все сразу пытаются себя продать создают коммерческие страницы и пытаются их продать. Если бы вы пришли ко мне 10 лет назад, я бы вам сказал, круто, это правильно, это работает. Сегодня это не работает. Во-первых, огромный уровень конкуренции. 1 миллиард 700 миллионов сайтов. Все хотят продавать. Google лучше ранжирует именно инфоконтент. Это какие-то статьи блогов, это какие-то, скажем так, любая другая полезная информация, которая больше информационная. Чтобы продвинуть те же коммерческие страницы, если запрос коммерческий. Даже для создания ссылок необходимо продвать, продвинуть инфо-контент получаете внешние ссылки а потом внутреннюю делаете перелинковку и продвигаете свой коммерческий контент а, и а, огромная ошибка многих сайтов что они сразу создают проект и начинают с коммерческих страниц пытаются это продвинуть при этом у них никакого инфоконтента контента нету и они никуда не могут продвинуться по несколько лет сколько бы они ссылок там не создавали какими методами бы они не создавали эти ссылки к примеру вот вы заведите на наш сайт у нас много инфоконтента. Это статьи блогов, это нами написано, это нашими удаленными специалистами написаны. Но это статьи, которые помогают продвигать наш сайт, помогают продвигать наш продукт и э, дают результаты. То есть те сайты, которые концентрируют свое внимание только на продажах, они проигрывают. И это практически делают все. Сегодня это не работает. Если вы создали проект, начните просто с блога, пишите классные и полезные статьи, что-то интересное, новое. Найдите темы, которые не рассказывают в интернете большая ошибка что многие находят какие-то общие темы и пытаются написать по ним статьи но если уже там написано много тем вы их не переранжируете это действительно сложно а если у вас есть высокий уровень авторитета к примеру как у нашего сайта да, вот когда я написал статью продвижение в Инстаграм, тема просто мега конкурентная там много трафика я вам скажу без каких-либо внешних ссылок эта статья зашла в топ-3 и она до, до сих пор генерирует огромный трафик почему так происходит может у нас есть авторитет это позволило продвинуть эту статью статью и статья действительно классная полезная но если вы начинаете с нуля если у вас нет этого авторитета лучше э, продвинуть какой-то простой инфоконтент найдите классный контент план э, по которому нет высокого уровня конкуренции в интернете и продвигаете его напишите эти темы продвигайте потом создавайте только коммерческие страницы когда у вас уже есть аудитория когда у вас уже есть трафик когда у вас есть результаты если у вас всего этого нету вы результатов не получите то есть вы не продвинете коммерческие страницы как бы банально это не звучало сегодня чтобы продавать надо забыть про продажи надо принести пользу принесите пользу помогайте людям только тогда вы получите результаты Ну, а мы переходим к следующим вопросам стратегия номер 10 которую я бы хотел чтобы вы обязательно реализовали для своего бизнеса это конечно же видеоконтент видеоконтент становится необычно популярным последние несколько лет мы заметили что мы когда вошли в этот рынок начали глубоко его изучать мы заметили что конкуренция на этом рынке достаточно небольшая и в принципе сама платформа по созданию видеоконтента не позволяет сильно конкурировать друг с другом то есть вы как бы вроде бы и конкурируете но вы собираете свою своей аудитории которая вас предпочитает в отличие от борьбы за SEO где вы все на равных и в принципе выбор между лучшим решается сию минутно здесь и сейчас в то время как с соцсетями все гораздо сложнее с Ютубом, тем же который сейчас популярен как видеохостинг, гораздо проще и все на то причина что YouTube принадлежит Гуглу. это во-первых во-вторых YouTube даже выводится в Яндексе это значит что если вы создаете свой youtube канал и грамотно его оптимизируете значит вы будете вылетать стабильно как в яндексе так и в гугле это значит что google выводит отдельный блок расширенных сниппетов под видео и нужно просто проанализировать те запросы где есть видео и создавать свой видео контент как же это сделать я вам подскажу простейший трюк который мы реализуем всем нашим клиентам если у вас это до сих пор не реализовано напишите мне и я смогу вам это сделать это называется сбор семантического ядра для создания видеоконтента. стратегия сбора этого семантического ядра достаточно простая моя задача собрать большое количество поисковых подсказок эти поисковые подсказки проверить генерируют ли они показ в выдаче сниппета видео учтите что снипет гарантируется не в сто процентов случаев у вас может он не сработать а у большинства сработать поэтому проверять нужно разными методами это могут подойти сервисы тот же hrefs тот же serpstat расширенные снипеты видео нужно вылавливать. затем собрать все эти ключи и конечно же кластеризовать где кластеризовать можно конечно же в нашем кластеризаторе это сделать очень просто итак я подготовил список ключевых слов, которые мы сейчас загрузим в наш кластеризатор. Я выкачал списочек, который мы сейчас в него загружаем и подождем. Система распознает автоматически ключевые слова, исключает мусорные и оставляет только ключевики. Единственный момент, система не знает синонимы, поэтому если какие-то слова у вас являются синонимами, допустим там... Если есть одно слово, допустим, может звучать по-разному, то, то, понятно, я бы рекомендовал эти синонимы прописать. Допустим, микроблейдинг и татуаж, если это одно и то же, то прописать это в синонимах. Представим себе, что я считаю, что это не синонимы. Вот, и однозначно вывесу, вывешу отдельно, то есть пудро, то есть все эти вещи я оставлю просто как не синонимы здесь же на самом деле в этой системе вы прописываете через запятую если одно слово является синонимом другого вот и того мы видим ключи для youtube то есть наращивание ресниц это само собой самая трафиковая тема под это видео нужно делать какой-то хороший курс ламинирование ресниц есть отдельная страница то есть можно неплохо сделать в принципе ключевики по ним татуаж бровей как вывести татуаж бровей, как мы видим, вот есть третий блок. Точно также перманентный макияж, курсы перманентного макияжа, обучение -макияж, перманентного макияжа. То есть вот вам пример ролика, который можно смело снимать. То есть татуаж губ, нарощенные ресницы, микроблэдин бровей. Как видите, я потратил сколько времени. Вот я потратил полторы минуты и я собрал семантику для съемок видео просто по одному из конкурентов если я соберу такой обширный список по всем конкурентам по всем ключам вытащу только те ключи которые генерируют видео выдачу то я гарантированно буду снимать видео только потому что есть как видите здесь нет всякой цены ничего этого нет эти запросы не генерируют показы видео я оставил только те которые генерируют показы видео потратив на это всего лишь полторы минуты то есть не не стоит тратить кучу времени кучу денег на сбор ключей для YouTube Нужно просто взять ключи, прогнать их на наличие или отсутствие элементов, видеоэлементов, это через ряд сервисов. И эти ключи использовать для сбора семантики для YouTube. Они являются первоосновой. Затем уже мы берем запрос наращивание ресниц. И смотрим в выдаче те самые видосы, которые тут есть. И мы видим средний хронометраж какие виды видео здесь есть как вы видите хорошо ранжируются видосики которые подлиннее и однозначно на них следует сосредоточиться конечно есть и короткие видосы но нужно детально изучать что в этом видосе конкретно такое классное что он такой популярный обычно длинные видосы ранжируются лучше чем короткие это очень простой урок и вы можете посмотреть на примере нашего youtube канала как этот урок работает? У нас большую часть органики трафика дают именно вот эти видеоэлементы, а не сам YouTube. Это моя стратегия по продвижению сайта в 2010 году. Одиннадцатым вопросом давайте рассмотрим черные методы продвижения. Сообщая сразу, они не работают. Это мое мнение точка другого мнения не будет вы меня не переубедите я знаю что многие SEO компании до сих пор утверждают что это работает что PBN работают что какие-то там спамные ссылки работают биржи ссылок работают не работает это все сегодня самый простой метод проверить спросите эти SEO компании которые вам пытаются продать эту услугу почему они эти методы не применяют для своего сайта почему они весь этот мусор грязь не применяют для своих сайтов Работают сегодня только белые методы, это создание классного контента и это создание ссылок именно белыми методами, ну плюс внедрение каких-то тоже продвижение в социалках, это все помогает продвигать но э, многие компании которые обещают вам что черные методы сработают это не сработает потому что поисковики научились это определять э, если не досконально то почти досконально э, если вы еще надеетесь что где-то вы сможете не факт что это будет работать завтра потому что поисковик продолжает усиливать внимание к черным методам он уже спалил PBN -ы. то есть об этом даже писал Ahrefs что их алгоритм позволяет спалить практически любой PBN что говорить про google с его ресурсами огромными а, черные спамные методы они не работают посмотрите на наш сайт мы нарастили трафик плюс 600 процентов более 600 процентов для SEOquick.ru мы не использовали никакие черные методы мы писали классный контент мы а, создавали ссылки белыми методами и это действительно дало результаты я вам скажу не надо создавать а, черными методами ссылки да, причем возьмите наша тематика у нас интернет реклама мы конкурируем с такими же маркетологами как и мы при этом наш сайт продвигается мы дальше растем и получаем результаты. Поэтому если кто-то вам говорит про черные методы забудьте это не работает внедряйте белые методы. Белые методы действительно классно работают это не быстрая стратегия сегодня быстро вообще невозможно заработать потому что нереально огромный уровень конкуренции все что вам необходимо создать правильный грамотный контент-план. Не пытаться конкурировать с крупными брендами и а, продвигаться белыми методами. Если кто-то вам до сих пор говорит что черные методы работают пусть покажут где какие сайты ранжируются по их черным методам пусть покажут какие они ссылки Туда купили чтобы они там разжировались действительно в топ-10 нормальные классные сайты не используют черные методы и действительно получают высокие результаты завершающая двенадцатая стратегия в этом ролике но не в целом в этом году это стратегия которую довольно я считаю забыта и заброшена. это сабмитинг в каталоге не прогон по каталогам не стоит путать а именно ручной сабмитинг в трастовые каталоги что такое трастовые каталоги трастовые сайты которые имеют высокую видимость высокий трафик и которым доверяют пользователи вы можете сказать так я вроде бы там есть на самом деле я когда проверяю большинство наших клиентов я их в этих каталогах не нахожу в первую очередь самый популярный каталог это google мой бизнес анатолий снимал про продвижение сайтов по локальному бизнесу и очень много посвятил этому времени. Я ссылочку оставлю на этот ролик в описании так же как и на текстовую его версию. Есть же и также в Яндексе Яндекс справочник, я считаю что Яндекс справочник это то, что вы должны регистрировать обязательно, потому что он не требует сложных каких-то манипуляций, позволяет регистрировать даже в Украине сайты, которые нигде Яндекс заблокируют. и в принципе большой трудности это не составляет зарегистрировать себя в справочнике Яндекса там все довольно просто заполняете как анкетку и отправляете на модерацию система верифицирует что вы такой есть и все следующее на что бы я обратил внимание конечно же это добавление вас в той же Google сервисы и Яндекс сервисы если вы интернет магазин однозначно в Google сервисы нужно добавиться в Google Merchant а в Яндексе нужно в веб-мастере заполнить галочку магазин Яндекс магазин, это делается тоже в веб -мастере. я про это рассказывал в прошлых видео, как это реализовать, это позволяет добавить вам расширенные снипеты и показываться более на высоких позициях, как интернет-магазин, это довольно просто, то есть, как вы скажете, Николай, а где же все каталоги? А теперь я покажу, как искать те самые редкие каталоги, которые должны находиться в топе, итак, поехали. Конечно же, мы обратимся к нашей утилите, бессменной утилите поиск блогов и каталогов. Эта утилита пригодится, в принципе, для любых задач, как и для аутрича. Но я ее использую обычно для поиска каталогов, когда мне, честно говоря, лень гуглить. Но я подскажу и другие трюки, это просто утилита экономит время. Она позволяет очень сильно экономить время, потому что я беру, например, запрос, вбиваю его в поиске и прогоняю сразу много вариантов выдачи. Но нас интересует только поиск каталогов, поэтому я беру непосредственно открываю все элементы выдачи, которые я вижу здесь в топе и у меня создан сейчас скрипт скоро этот скрипт будет интегрирован прямо в утилиту и вам не придется даже открывать вкладки на текущий момент я пользуюсь пока ручным скриптом в котором я вижу все элементы выдачи я их просто копирую, создаю файлик и вставляю соответственно единственный момент как вы видите элементов выдачи не так много это нормальное явление, если выдача действительно зажата. То есть я смотрю дальше, смотрю следующий. Сколько здесь их? Здесь у нас их чуть больше. И добавляю следующий элемент выдачи. Потом проходим дальше. Нажимаю снова этот скрипт. Перехожу вниз. В чем преимущество моего метода в том что я сразу тяну не просто урлы а исключительно тяну тайтлы и description что позволяет мне в принципе избавить себя от мусорных каталогов и сразу оставить себе только то что меня интересует то есть и теперь смотрим дальше наращивание ресниц Последнее справочник смотрим здесь их немного Некоторые будут повторяться. Почему я люблю Excel? Потому что Excel пока мне позволяет без проблем избавиться от дублей и не требует никаких сложностей. Обращаю внимание, это реальная выдача. Ну то есть это то, что есть выдача. То есть э, все, что в выдачу не попало, нас, как говорится, не интересует. Если моменты момент, только сейчас заметил, что он все запятые расколбасил, и нас это, конечно, портит всю картину. Но нам это, нас это не волнует. Нас интересуют справочники, Справочник, мы помечаем то, что нас интересует в желтеньке, помечаем каталог предприятий, организации, каталог, каталог мастеров, как мы видим и само собой справочники, каталоги, вот это все вот у нас здесь есть, справочник, вот мы еще вот берем выделяем. Единственный момент, что у нас уже рассыпалось это все. То есть, поэтому надо было изначально убирать фильтрацию по запятой. Что это значит? В принципе, можно здесь увидеть все то, что нас интересует. Затем я фильтрую по цвету то, что мне нравится. Вот мои ссылки для каталогов. И моя задача, конечно же, избавиться от дублей. Дубли мне надо убирать в доменах. Поэтому я сейчас должен буду убрать дубли исключительно в доменах. Для этого я беру вставляю здесь пустую колонку, копирую все домены, которые меня интересуют, вот в этом списке. Сейчас сортирую по цвету, где нет заливки и убираю их, они мне не нужны. Ну, условно говоря, считаем, что там ничего нет. Вот я оставил только этот список и теперь мне нужно избавиться непосредственно от дублей. Это сделать очень просто, мы тоже создали соответствующую утилиту, которая позволяет избавиться от дублей утилита очень простая вы даете список ссылок вставляете копируете и в эту же колонку сразу же вставляете вот на что я бы обратил внимание для этого сейчас нам нужно сделать пустую колонку назвать 1 2 3 и просто данные сделать фильтр теперь я беру сортирую данные не сортирую данные, я теперь должен буду убрать дубли по колонке C, я беру удаляю дубли по колонке C и остаются вот каталоги, на которые точно нужно зарегистрироваться, это те каталоги, которые есть в Киеве, вот и все, я потратил 4 минуты на то, чтобы собрать базу данных каталогов, и для... теперь нужно только на них зарегистрироваться. Конечно же, я тратил время очень быстро, возможно, что-то пропускал, где-то инту... интуитивно кого-то выкинул. Но я выбрал те, которые я посчитал нужными. Само собой, когда делается этот набор, сделается более глубоко и более внимательно, вдумчиво пересматривается с парсинговой таблицей. Более того, берется не только один ключ, берется там студии фотосалона, то есть перебирается большое количество ключей для этого самого парсинга. Результат все равно один и тот же. Вы получаете базу каталогов, на которой есть смысл регистрироваться здесь как вы видите могут быть не ваши понятно что их нужно удалять и уходить только тоже туда куда вам нужно как вы видите что есть возможность в каталоге статей это тоже все нужно пропускать в итоге саммитинг в каталоге почему мы заметили что это работает срабатывает прекрасно потому что если вы присутствуете в каталогах на них могут оставлять отзывы отзывы можно чуть-чуть помогать я про это рассказывал в своем видео про репутацию Отзывам нужно помогать, на них нужно реагировать, на них нужно отвечать. Более того, даже всем известных Google каталог, например, это справочник, мы заметили, что люди начинают задавать вопросы. Если зайти к нам на SEO Quick, можно увидеть, что люди задают непосредственно вопросы и на них мы даем ответы. Обязательно задайте для примера несколько хотя бы вопросов, сами на них ответьте. Но эти вопросы нам задавали непосредственно наши клиенты. И мы начали на них отвечать. А, анонсируйте вопрос, эту ссылочку можно отправить. И отправить, попросить, но ну, сделать из нее битлай ссылку, чтобы она была короткая. И отправляйте для того, чтобы пользователи задавали вам вопросы сразу на Google картах, на Яндекс картах, где угодно, где вам нравится. И таким образом вы будете получать рост своего каталога и, соответственно, рост своего сайта. Это все на сегодня подписывайтесь на наш youtube канал пишите комментарии мы обязательно ответим на все ваши вопросы нажимайте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видосах мы обещаем в 2020 году предоставить еще больше классного контента на нашем блоге и youtube канале и до новых встреч